В этом видео вы познакомитесь с одним из простых методов китайской медицины для лечения и профилактики гипертонии и сопутствующих заболеваний. Почему сегодня так важно знать простые, немедикаментозные способы регулировать свое давление, особенно для людей старшего и пожилого возраста? Дело в том, что гипертония Отправной пункт всех заболеваний сердечно-сосудистой системы и нарушения мозгового кровообращения. Вот почему сегодня, когда по данным Всемирной организации здравоохранения, сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смерти во всем мире, профилактика гипертонии и сопутствующих ей заболеваний должна стать важной задачей для каждого, кто заботится о своем здоровье. На одном из мероприятий, приуроченных ко Всемирному дню борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, была озвучена цифра, которая шокировала всех присутствующих. Каждые 13 секунд в мире умирает один человек от сердечно-сосудистых заболеваний. Вы только задумайтесь, ни по какой другой причине не умирает столько людей, сколько от сердечно-сосудистых заболеваний. После того, как врач поставит диагноз гипертония, человеку приходится всю жизнь контролировать давление и своевременно принимать лекарственные препараты. Ситуация усугубляется тем, что как отказ от лекарств, так и их передозировка чреваты очень серьезными проблемами. И вот почему. Лекарственные препараты, которые зачастую назначаются пациенту пожизненно, могут иметь ряд побочных Действий. Согласно китайской медицине, все лекарственные препараты являются токсичными и должны приниматься в течение определенного промежутка времени. Если препарат принимается пациентом в течение длительного времени, то это несомненно отрицательно повлияет на работу печени и почек, а также будет способствовать общему ослаблению организма. Именно поэтому врачи китайской медицины всегда сочетают прием лекарственных препаратов с немедикаментозными методами лечения, а там, где это возможно, вообще обходятся без лекарств. Для лечения и профилактики гипертонии в арсенале китайской медицины есть большое количество немедикаментозных методов оздоровления которым вы можете быстро обучиться, чтобы самостоятельно привести в норму свое давление. С одним из таких простых методов мы познакомимся в этом видео. Этот метод подходит всем, но особенно он будет полезен людям старшего и пожилого возраста. У людей пожилого возраста повышение артериального давления чаще всего связано со слабостью почек. Согласно теории китайской медицины, при недостатке инь почек в верхней части тела образуется избыток ян. Поэтому пожилые люди часто страдают от слабости в ногах и ощущения холода, а также ломоты в пояснице. Но в верхней части тела образуется избыток ян. Это проявляется головокружением, бессонницей, неспокойным сном и гипертонией. Самый лучший способ помочь пожилым людям воздействовать на точку Юнцюань. Почки относятся к элементу вода. Точка Юнцюань – начальная точка канала почек. Отсюда начинается ход энергии по каналу. Огонь из канала сердца опускается вниз и питает ян почек. Таким образом происходит взаимодействие инь и ян. Когда воды внизу недостаточно, то нет возможности контролировать огонь вверху, что приводит к избытку огня и повышению давления. Воздействие на юнцюань стимулирует почки, помогает воде контролировать, сдерживать огонь и тем самым бороться с гипертонией. Способы воздействия могут быть разными. Раскрыть ладонь. Центром ладони, то есть местом расположения точки лаугун, растирать центр ступни до появления ощущения сильного тепла. Второе. Продавливать точку подушечкой или косточкой большого пальца круговыми вращательными движениями. Таким образом, можно уравновесить инь и ян, нормализовать артериальное давление. Правильно найти точку Юнцюань нам поможет доктор Ченкай. Сначала найдите область между вторым и третьим пальцами ноги, затем прямой линией соедините ее с серединой пятки и найдите одну третью часть этой линии вверху стопы. Когда вы подгибаете пальцы ног, в этом месте появляется клинообразная ямка, в самом глубоком месте которой и находится точка Юн Цюань. После того, как вы нашли точку Юнцюань, вы можете воздействовать на нее одним из двух способов. Надавливание. Вертикально расположите кончик пальца над точкой Юнцюань. Надавите большим пальцем по направлению вниз, а затем начинайте мягко продавливать точку подушечкой большого пальца круговыми вращательными движениями. Палец должен легко и равномерно проникать слегка вовнутрь. Длительность такого массажа от 3 до 5 минут на каждой ноге. Растирание. Прежде всего разотрите ладони до появления ощущения тепла. Затем расположите середину ладони на середину стопы, то есть соедините точки Лаогун и Юнцюань. Центром ладони местом расположения точки Лаогун растирайте центр ступни от 3 до 5 минут. Очень просто, правда? Так как проблема гипертонии и сопутствующих ей заболеваний с каждым годом становится все актуальней для миллионов мужчин и женщин, таких же, как и вы, мы посчитали, что очень важно познакомить вас с подходом китайской медицины и показать на примере массажа точки Юньцюань простоту и эффективность этих методов.